Друзья, я всех приветствую. Мы сегодня в очередной раз увиделись с Олесей, потому что у нас есть определенные новости. То есть после вашей, в том числе, активности, после того, как ролики вышли в публичное пространство, с Олесей впервые за длительный промежуток времени связался отец. Ну, для меня, с юридической точки зрения, предполагаемый пока отец. Да, для Олеси сомнений-то никаких нет. В общем, предполагаемый отец ребенка с ней связался, и... Скажем так, об их разговоре, о том, что они сказали и предложили, мы вам расскажем чуть позже. Поэтому досмотрите ролик до конца. А сегодня хотели бы ответить на самые часто, скажем так, возникающие вопросы. Безусловно, мы все комментарии читаем, и Олеся ваши все комментарии читает. Поэтому на самые популярные и часто задаваемые решили ответить. Ну, первый вопрос. Олеся, расскажите, как вам вообще такая популярность? Ожидали ли вы такого, что это будет настолько резонансно, что будет столько к вам внимания вообще? Готовы ну, были к такому? Нет, конечно, не ожидала и не готова была к такому. Ну, как ваши ощущения? Больше положительные или больше отрицательные? Или пока еще не разобрались? Ну, как-то пополам 50 на 50 не да. отрицательного вполне просто достаточно но есть и положительные ну вот кстати давайте да. по отрицательным тому как раз и пройдемся потому mm -hmm. что вот в прошлом ролике мы ответили на вопрос почему mm -hmm. Олеся не может стать матерью-одиночкой ответили достаточно подробно давайте пройдемся по другим моментам, которые наши зрители спрашивают, вот основной вопрос который очень часто звучит, почему вы не продадите машину, если такая ситуация То есть многие писали, мол, пусть продаст машину И на эти деньги, ему будет своего ребенка там содержать Снимет квартиру и так далее, и так далее Ну, если я продам машину То там на какое-то время, да, я там, может быть, сниму жилье Но а как ездить к ребенку в больницу Это все-таки другая страна вообще от, Ну, далековато а Возить маленькую в школу ну и, а когда деньги закончатся, я буду что, на улице? <связать> Вообще. Нет, нет, вполне логично. Да. Я думаю, для тех, кто этот вопрос задавал, они получили исчерпывающий ответ. Кроме того, насколько я помню, в комментариях там нам писали люди, которые там якобы знают и вас, я знаю mm -hmm. там и предполагаемого отца ребенка, какие-то там писали достаточно нельцеприятные вещи. И один из моментов, который обозначали, это был то, что там... Есть, мол, сомнения по срокам беременности или как-то так? Я вот подробно не помню. Как-то тоже можете прокомментировать этот момент? Да, могу по срокам беременности прокомментировать момент. У меня срок беременности, это было начало февраля. Ребенок родился на 28-й неделе, соответственно. ну тут вот -вот. Подсчитать да, обычно математика. Августа. Да, тут можно посчитать математически вообще, как это... Uh, у папы там сомнения по срокам беременности. Uh, ну, просто я ранее как бы говорила, что мы в декабре месяце, я уходила от него, вот, и снимала там жилье у своей знакомой, да, и у него просто сейчас, ну, сомнение в том, что сроки как бы, ну, меня не было в, в декабре. И ребенок родился пораньше. Вот поэтому возникли эти сомнения mm -hmm. по, по этим срокам. И поэтому, в принципе, у него возникли сомнения, и он хочет сделать ДНК. Mm -hmm. А вы когда в декабре уходили, вы потом возвращались, да, к нему, я так понимаю? Ну да, я вот как раз в декабре я ушла, в январе мы как бы помирились, ну поговорили. Mm -hmm. И как раз вот в январе пришли вместе, вдвоем, к выводу, что ну надо как-то уже и семью создавать, и ребенок, мы хотели оба, и он, и я, и как бы, что сейчас, наверное, уже самое время. Mm. Вот. Так, а еще э, звучали вот вопросы, в комментариях прям писали напрямую, что вот там у вас волосы покрашены, там вы наверняка в салоны ходите, мол... На все эти косметические моменты процедуры деньги нашлись, как же так, там не нашли деньги на жилье, чтобы там с ребенком проживать и так далее, и так далее. Тоже ну. как-то прокомментируйте. Может ну, что я могу прокомментировать? Ну, во-первых, я по салонам вообще редко когда хожу, вот крашусь я всегда сама. Понятно, что во время беременности я не красилась, и после родов вы видели мое. Тот внешний вид, да, еще вот после родов, и волосы были черные наполовину, а в машине у меня ну, лежала краска, потому что я ранее с запасом покупала, лежала краска, я и покрасила волосы. Но ну, я же не, конечно, я понимаю, что у меня тяжелая жизненная ситуация, но выглядеть я не должна совсем как бомж. Ну, да, тем более у меня ну, была эта возможность конечно, ну, любая ну, женщина, привести хоть, себя хочет чуть-чуть в порядок. Ну, я понял. И давайте, наверное, перейдем к основному нашему вопросу. Действительно, уважаемые зрители, есть определенные новости. То есть с нами связался, ну, со мной непосредственно связались, скажем так, люди со стороны предполагаемого отца ребенка, а с Олесей связывался непосредственно сам отец. И расскажите, пожалуйста, Олеся, с каким вообще предложением, какими словами вот отец с вами связался, что он вам говорил, что, что вообще хотел... Как разговор у вас получился, не получился? Вот. Ну, разговор был о том, чтобы этот конфликт ну, решить мирно, без суда. Вот, сделать ДНК, и он готов признать ребенка. Да, друзья, я, кстати, вам тоже повторюсь, я об этом всегда говорю, что я, например, как адвокат, и любой адвокат, он в первую очередь обязан решить проблему. И в первую очередь обязан попытаться решить проблему как можно скорее, и если ее возможно решить без суда, то, конечно, нужно попробовать ее решить без суда. То есть мы на самом деле предложили и предполагаемому отцу также выйти в публичное пространство, то есть дать как-то свои комментарии, потому что нам тоже очень много людей писало, что нельзя слушать только одну сторону, вторая сторона должна тоже высказаться мы естественно второй стороне этот момент предложили обозначили но вторая сторона сказала что публично ничего она обсуждать не хочет никаких доводов к контраргументов тоже говорить не хочет это ее право мы на это никак повлиять не можем то есть олеся выбрала такой способ защиты имеет на это право вторая сторона отказалась участвовать во всем этом публично но тем не менее тем не менее, было высказано предложение с моей стороны, и оно было поддержано в том, что действительно сделать экспертизу ДНК досудебно. То есть вы должны понимать такой момент, что устанавливать отцовство и вносить запись в свидетельство о рождении, это в любом случае процедура судебная. То есть нельзя так прийти там с человеком, кто записан в качестве отцов, со, с биологическим отцом, прийти в ЗАГС и сказать «Здравствуйте, вот мы троем пришли, здесь произошла ошибка, давайте-ка мы этого исключим, а вот этого включим». Нет, это так не работает. В любом случае это будет судебное заседание, судебное разбирательство, но если мы, например, придем туда уже с готовой ДНК-экспертизой, которая проведена добровольно до суда, то в целом процесс пойдет намного быстрее. И я думаю, мы сейчас со стороной проговорим, продумаем, как сделать этот процесс экспертизы, как его организовать, чтобы ни у кого никаких не было сомнений. Соответственно, постараемся ее сделать досудебно. И я думаю, о результатах вы, конечно, узнаете. Естественно, этот процесс он не будет сниматься, потому что вторая сторона от публичности отказалась. Ноль результаты, естественно, мы обнародуем, и многие, кстати, писали в комментариях, что, а что вы будете делать, там, если результат будет отрицательный, слушайте, давайте мы сначала проведем ДНК-экспертизу, потому что, например, у Олеси, как я понимаю, никаких <свят> сомнений в результатах экспертизы, в принципе, нет. <свят> Соответственно, Вообще реш... никаких, да, а реш... слова совсем да. поэтому я же говорю, для меня это с юридической точки зрения это предполагаемый отец ребенка, для Олеси это как бы биологический отец ребенка и вопросов у нее нет, поэтому мы согласны, я думаю попробуем сделать все это дело досудебно и в ближайшее время там, в следующих роликах мы вам расскажем получилось у нас это, не получилось какие требования та сторона к экспертизе заявила, какие у нас требования по экспертизе, то есть эти все моменты мы естественно обозначим а скажите, ну а вы, например, были удивлены, э, что отец все-таки на вас вышел и это предложил? Или вы ожидали, что после публичной огласки он все равно с вами свяжется? Ну, наверное... Нет, думала, не свяжется. Правда, ну... То есть для вас это было неожиданно? Неожиданно, да. Я думала, что он, наоборот закроется от меня uh -huh. совсем. Ну в целом вы готовы что правильно, правильно, досудебно? Да, я готова, я, решать. ну, как бы, в принципе, не хочу конфликтов. Не вот. понял. Поэтому. Так что так, дорогие друзья, поэтому на сегодня мы с вами прощаемся. Вот, следите за выпусками роликов, также подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании. Там будет более детальная, пошаговая информация о том, как проходит дело Олеси по установлению отцовства. И мы с вами на связи. До новых встреч!